Итак, фотомодули. Это основной источник электроэнергии в автономных и сетевых системах и домохозяйств и в э, коммерческих сетевых системах это основной, является основным источником. Какие же они бывают и как правильно подобрать тип фотомодуля для своей солнечной станции? Солнечные батареи бывают двух типов: это построенные на базе кристаллического кремния и на базе аморфного кремния. Второй тип мы рассматривать сегодня не будем, по той простой причине, что солнечные батареи из аморфного кремния не прижились на территории Украины. Солнечные батареи же кристаллические бывают двух уже подтипов. Это монокристалл монокристал и поликристалл. В чем же между ними разница? Кроме геометрических размеров, кроме цвета села и многих других визуальных факторов, они имеют еще и очень большую физическую разницу. Она заключается в том, что монокристаллический он плохо работает в пасмурную погоду или когда есть естественные или неестественные затянители для панели. Но то есть поликристалл в этом плане лучше. Если, же, если мы не имеем возможности установки фотомодулей под правильным углом, под правильной ориентацией относительно сторон света, то все-таки лучше использовать поликристаллический сел на территории Украины. Если же мы имеем возможность установки панели под правильным углом, ориентация строго на юг, то, конечно же, суммарно за год монокристаллический кремний выработает больше энергии, нежели поликристаллический. Но это будет разница 3-5%. Если вы скажете, что это немного, я с вами не соглашусь. По той простой причине, что для частного домохозяйства это действительно немного и этим можно, в принципе, перенебречь. Но для коммерческих станций или же для домохозяйств, которые генерируют, генерирующие домохозяйства. 3-5% в год, если мы их теряем, это уже расширяет, делает более длительным срок окупаемости станции. То есть здесь нужно очень правильно подобрать тип солнечной батареи именно под систему конкретную, которую хочет установить заказчик ну человек который хочет установить солнечные батареи все солнечные батареи кристаллические или же большинство их они облачены вот в таком корпусе у нас сегодня в гостях маленький поликристаллический модуль 10 ваттный китайского производителя Ресан Solar. они изготавливаются на базе стекла то есть стекло каленое оно, кстати, тоже особенное, чуть-чуть позже расскажу вам об этом. Снизу приклеиваются селы, это маленькие синенькие полосочки, квадратики. Это все ламинируется с тыльной стороны, мы видим, что она белая, это ламинат. Она ламинируется, туда доступа влаги, доступа кислорода нету, соответственно, в принципе, о коррозии никакой не может быть речи. Это все облачается в алюминиевый корпус и э, делается герметизация с помощью специального силикона. Стекло. Стекло в большинстве, опять же, солнечных батарей использовано особенное. Если присмотреться к нему, можно увидеть, что оно имеет шероховатость, оно не глянцевое. Это все связано с тем, чтобы увеличить, э, то есть, грубо говоря, вот эти э, матовая поверхность, она образует на э, поверхности самого стекла микролинзочки, маленькие. И, соответственно, когда луч попадает не под правильным углом, не под 90 градусов на фотомодуль, а из какого-то чуть-чуть другого угла, эта линза концентрирует луч на сел, и в результате мы получаем более широкий э, спектр по углу, на котором солнечная батарея может выдавать свою номинальную мощность. Также существуют монокристаллические солнечные батареи. Как видим, по сравнению с предыдущим образцом, эта панель, помимо того, что она больше, она еще имеет свои визуальные отличия. Например, цвет CEL. CEL в монокристаллической батареи в 95% случаев черный. Может быть чуть-чуть с... Синим оттенком, фиолетовым оттенком, но он, скажем, не сильный, то есть его нельзя назвать фиолетовым. Это первое, первое отличие. Второе отличие. Если присмотреться, мы видим, что селы между собой не имеют, точнее сел не имеют острых углов, он имеет закругление, в результате чего появляются вот такие белые точки на модуль. Это связано с тем, что монокристаллический кремний выращивается круглым, и дабы сэкономить материал, его режут, оставляя чуть-чуть углы, для того, чтобы меньше было отхода всего лишь. Вот в результате получается вот такой чуть-чуть псевдоквадратный, скажем так, элемент. Все панели разной мощности, разного производства и материала производства имеют на задней стеночке кон коннекторный узел, узел коммутации. Вот мы видим, черненькая коробочка. На маленьких панелях они не имеют проводов. Большие панели вот такого размера и больше имеют провода с штатными коннекторами MC4. 95% панелей, опять же, комплектуются именно коннекторами MC4. Это как стандарт, по которому работают все производители. Также внутри коробочки установлены диоды. Для того, чтобы в ночной период времени солнечная батарея не брала электроэнергию на себя. То есть у нее есть такая характеристика, она берет энергию в ночной период времени, когда плохое очень освещение. Вот в больших панелях они комплектуются этими диодами. Маленькие панели это 10 Вт, некоторые даже 20 и 30 Вт не комплектуется этими диодами. То есть в случае, когда вы подбираете такой маленький фотомодуль, например, для автокемпинга, для рыбацких э, для зарядки рыбацких аккумуляторов или же там ну, маленьких там, портативных устройств, нужно обязательно учитывать этот момент э, по той простой причине, что если вы просто забудете выключить фотомодуль на ночь, он вам высадит аккумулятор. Все, ну энергия, которая сгенерирована, она уйдет же, собственно говоря, на питание этого фотомодуля, этого элемента.